Здравствуйте. Вы когда-нибудь слышали о том, как можно всего за пять минут приукрасить свой сайт, повысить его статус и увеличить доход как минимум в два раза? Если нет, тогда мы предлагаем вам опробовать совершенно новый уровень конвертации вашего трафика с максимальной эффективностью. Сегодня это возможно только с компанией Invest System. Что от вас требуется? зарегистрироваться в партнерской программе Invest System. У себя в кабинете партнера зайти в промо материалы, скопировать код видео персонажа и вставить его у себя на сайте. После этого у вас на сайте появится молодая девушка, которая будет приятно радовать абсолютно всех посетителей вашего сайта. Но это еще не все. Посетители вашего сайта смогут узнать от девушки информацию о компании Invest System которая позволяет любому пользователю интернета успешно зарабатывать на рынке Форекс с первого дня знакомства с ним. Компания Invest System предоставляет своим клиентам уникальные автоматические торговые системы, которые дают возможность торговать на рынке Форекс в полностью автоматическом режиме с доходностью от 50 до 150% в год. Все торговые системы компании Invest System предоставляет совершенно бесплатно, что значительно увеличивает количество заинтересованных клиентов. Как это работает? У вас на сайте посетитель видит девушку и по желанию нажимает кнопку Узнать подробнее, которая находится под видео персонажем. Девушка произнесет краткую информацию о торговых системах InvestSystem. После чего достанет табличку и предложит посетителю вашего сайта перейти на сайт компании InvestSystem, кликнув по табличке. Если же посетителя это заинтересует, он перейдет на сайт InvestSystem и зарегистрируется на нем. После регистрации он автоматически становится вашим клиентом, который будет отображаться у вас в партнерском кабинете. Если же ваш клиент начнет торговлю на реальном счету, вы будете получать процент от спреда с каждой торговой сделки вашего клиента, что в среднем по статистике будет приносить вам доход 70 долларов в месяц на стабильной основе. И это только с одного клиента. Если же посещаемость вашего сайта от 100 посетителей в сутки и более, не теряйте времени, начните зарабатывать с Invest System уже сегодня. Видеоперсонаж молодой девушки ни в коем случае не будет отпугивать ваших посетителей, как это делает назойливая баннерная реклама, а наоборот вдохнет жизнь в ваш сайт. Будет удерживать и заинтересовывать ваших посетителей, что значительно увеличит рейтинг и статус вашего сайта. Более подробную информацию о партнерской программе Invest System можно узнать, нажав на кнопку «Регистрация», которая находится на странице ниже.